Друзья, приветствую вас, сейчас я хочу повторить свой опыт, который я снимал приблизительно с полгода назад, это видео о так называемом холодном горении гремучего газа, гремучий газ это смесь водорода с кислородом в пропорции 2 к 1. И многие, наверное, знают, что гремучий газ горит при температуре около 3000 градусов. А при некоторых условиях температура горящего гремучего газа может достигать и более 3500 градусов. Итак, что же такое холодное горение гремучего газа? Да, действительно, можно сделать так, что гремучий газ будет гореть с температурой, ну можно сказать, нижекомнатной. Для этого нам потребуется вот такая газовоздушная горелка. При помощи этого нехитрого устройства можно снизить температуру горящего гремучего газа до комнатной температуры. Что я сейчас и покажу. Итак, у меня горелка подключена к газогенератору s 400 acs 3 Давайте зажжем горелку. Сейчас газ, гремучий газ, чистый гремучий газ горит. Обратите внимание, я подношу к своей ладони горящий гремучий газ, и он даже не обжигает мою руку. Как это возможно? А для того, чтобы убедиться в том, что газ действительно горит, давайте подожжем бензин. Вот в этом шприце у меня находится бензин-галоша. Нальем его на вот эту алюминиевую плиту и подожжем холодным гремучим газом. Не правда ли прикольно? Как же это происходит? Фокус заключается в том, что гремучий газ горит на краю вот этого сопла. Основное сопло, через которое подается гремучий газ вот в эту трубу, находится вот здесь, в основании горелки. Здесь калиброванное отверстие. Его э, диаметр приблизительно 0,4 миллиметра. 4 десятых миллиметра, прошу прощения. Через это сопло газ подается в трубу. Но обратите внимание, вот здесь в основании трубы есть дополнительное отверстие. Струя гремучего газа всасывает, вовлекает за собой окружающий воздух, который поступает через вот эти отверстия. В основную трубу и пламя горит исключительно вот здесь на кончике сопла, оно смешано с окружающим воздухом, то есть гремучий газ перенасыщен кислородом и другими газами, которые присутствуют в окружающей среде, которые снижают его горение до той температуры, которую я вам сейчас показывал. Температура может быть ниже комнатной. Я специально перекрыл некоторые отверстия, чтобы снизить разбавление э, вот этой газовой смеси. В противном случае э, даже бензин не мог бы загореться от такой температуры. Хотя своей ладонью я слегка-слегка ощущал бы э, тепло горячего газа. Горящего, прошу прощения, газа. Перекрыв некоторые отверстия, оставив только несколько оставшихся. Я снизил количество вовлеченного воздуха в этот процесс, и таким образом температура, стала, температура горения гремучего газа стала несколько выше. Но, тем не менее, как вы видели, я еще раз покажу. Вот. Сейчас опять же пламя горит. Обратите внимание. Никакого воздействия на мою руку. Но повторим этот опыт, нальем опять бензин. Энергии этого газа достаточно для того, чтобы поджечь бензин. В общем, вот так это и происходит. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.